Всем привет, на связи мистер офисерки и сегодня мы поиграем в новую игрушечку под названием Valorant. Так, отображаемое имя нам предлагает вести. Конечно же это буду я, подтверждаем. Такого еще человека тут нету и... Так, в данный момент наша сеть перегружена ввиду крайне высокой численности игроков. Ага, понятно. Стрельбище, вступление. Добро пожаловать в Valorant, агент. Ага, Меня привет. зовут Бремстоун. Я проведу базовую тренировку. Привет, Бремстер. движение. Иди туда, лады. Э -э туда лады, это куда? Ну, короче, как обычно, движение у нас. Здесь бардак. Прыгай и пригибайся, чтобы добраться до оружия. Так, пригибаться к Ctrl, прыгать в провел. О, как. Оп. Стреляй по воздушной цели. Вот этой. Точность очень важна, так что не стреляй на ходу. Займись ботами и возьми винтовку. О, я крутой. О, винтовка, спасибо. Да, сюда нам нельзя. Еще три бота, агент. Выбирай позицию так, чтобы не сражаться со всеми. Для точной стрельбы используй прицел. Оп. Так, прицел. Что? Чайник. Так, ну и дальше что у нас? Вот нам сюда надо. Следующий борт тебя не видит, но может услышать. Двигайся, не, не выдавай себя. Так ты застанешь его врасплох. А, вон он. Хорошо, опробуем и другое все. оружие на стрельбище. Обычно на пушки и умения О -о -о. нужно тратить деньги. Но сегодня все за мой счет. Так, я думаю, вот эту штуку надо взять. и Пулеметик, пулеметик. Проверь настройки. Чувствительность прицеливания. Павиши действия. Сделай так, чтобы О -о -о -о! тебе было удобно. Вообще огонь. Да, огонь. Поехали. Только куда? Ход сюда. Перезарядочка. За что вы продолжить обучение. Так. И проверка за, да. на меткость. Этим ботом хватит одного хэдшота. Попадание в корпус наносят меньше урона, а в ноги еще меньше. Убей как можно больше ботов за отведенное время. Чё, блин? Чё? Лучше без прицеливания, походу. Э! Что за троллинг все плохо и бой Чего? какой он жесткий я плохо ладно иди к указанной точке там будет телепорт Пройди через него, и мы опробуем твои умения. Они могут решить судьбу боя. Какой указанной точке? А, вот она. Телепорт! Давайте туда. Телепортик. У агента свои умения. Стреляй из лука в ту стену. Нажимаем Е. E. Веду разведку. Ух ты. О, -о, -о, -о, о У каждого агента свои умения. Стреляй из лука в ту стену. Лука нет больше. Веду разведку. Ты там несколько даже отскоков можно сделать. У каждого агента свои умения. Стреляй из лука в ту стену. Да я понял, что... Веду разведку. А вот и они. Уничтожь их по одному. Впереди Спайк, устройство, с помощью которого брак похищает наш Родионит. Задача атакующих установить Спайк, задача защитников помешать им. Возьми Спайк и установи его в выделенной зоне. Спайк у меня. Установи его в выделенной зоне. Базова умение заряжена. Ух ты, у него перезарядка, как обычно. Нажмите 4. А, прям долго жать. В установке спайк защитники попробуют его обезвредить. Я вышлю несколько ботов, а ты займи позицию в сарае и защити спайк. Ну окей, давай. Он прям показывает, откуда они пойдут. Для чего ж все просто. Вопрос, что они должны будут сделать? Давайте посмотрим. Глупо. Не забывай использовать свои Очень умения. глупо. Выстрели развед стрелой в одну из целей на стене и обнаружишь скрытых врагов. Веду разведку. Ха! Убийство зарядили твой ультимейт. Отлично! Тренировка окончана. Опробовать другое оружие можно на стрельбище. По готовности выдвигайся на передову. Победа! Как все просто, а? Все начинается с вас, как член сообщества Лоранд. я обязуюсь. Первое. Стремиться к победе вместе с командой. Командная работа – залог победы. Я понимаю, что могу побеждать только благодаря совместным действиям с товарищами по команде, а не вопреки им. Два. Следовать принципам понимания и уважения. Я понимаю, что уважение и сочувствие – залог доверия, благодаря которому все игроки смогут полностью раскрыться в игре. Третье. Защищать мое сообщество. Я буду вносить вклад в формирование сообщества, в котором мне хотелось бы играть в каждом матче. Я буду внимательно относиться к нуждам окружающих и вести себя в игре честно и доброжелательно. И четвертое. Это отвечать за собственную безопасность. Я помогу Riot обеспечить безопасность моих данных. Я буду ответственно относиться к учетной записи игровым устройствам, личной информации и буду корректно себя вести. Принять. Вот так все у нас началось. Давайте посмотрим вообще тут, как что управляется и где какие настройки. Вот у нас настройки Россия, цвет подсветки противника красный а можно э, убрать не можно да ну окей чувствительности мыши инверсия бла-бла-бла вращение статистика так ну это у нас общие настройки далее у нас управление собственно мы это все посмотрели левый control прыжок переход на шаг ходьба да, вот так вот. Ну, тут есть еще всякая экипировка, огонь, альтернативный, перезарядка, основное, холодное оружие, спайк, колесико у нас работает, предметы можно выбросить, ну и тут, тут даже граффити можно нарисовать, ну, собственно, понятно радиокоманды у нас какие-то есть, и интерфейс, который тоже можно переназначить неплохо. Далее у нас есть прицел, мы можем на основании вот этой картиночки сделать цвет прицела какой-нибудь. Давайте зеленый поставим, контуры выключить, прозрачность, толщина, точка в центре, радиус точки. То есть мы можем полностью кастомизовать его то очень таки неплохо ну ладно мы оставим его зеленым был конечно здесь прикольно если бы если бы здесь все сделали ну то есть сделали бы дополнительное, то есть выбрать из того что есть полезная штука так это у нас что отступы от внешней линии которые как бы ничего не показывают окей ну и внешней линии у нас тут и нету ошибка передвижения что это такое я не вижу смысла в этих ошибках так есть тут у нас еще внутренние линии прозрачность Алло, Э Никакой прозрачности, единичка Длина внутренней линии во -хо, хо Не, мы оставим какой-нибудь небольшой вот И... Толщина прям... о хо, -хо. Ну, где-то вот так вот И... О даже такую штуку можно регулировать неплохо давайте как-нибудь вот так вот оставим так ну и далее у нас видео аудио аудио я не вижу смысла трогать пока что а вот видео собственно у нас все тут автоматически я смотрю цепанулось это бокс заполнение применить вернуть что то есть вот даже тут мы можем что-то применить вернуть ограничение fps с аккумулятором у нас как бы нет аккумулятора максимальный fps ну даже не будем ничего ставить ограничение fps в меню выключить максимум в меню выключить в фоновом режиме выключить все выключено постоянно максимум fps вот и факт, если монитор 165, зачем мне меньше? Правильно? Правильно. Ну и давайте посмотрим, применилось ли это. Да, применилось. И тут еще есть качество вот здесь вот. Значит, материалы максималки, текстуры, детали, интерфейс, виньетка, вертикалочка. Давайте воткнем поглаживание пока x4 доступно, а не затропка, 16 воткнем повышенная четкость выключена, реолы, искажения, тени от первого лица ну пусть будет так, тут есть еще всякие VPS клиента, статистика потери пакетов это, это нам пока не надо, это вообще ни к чему так, закрываем настройки и уже после этого мы, собственно, пойдем в игру вместе с Делом. Что ж, а если вам понравился этот видосик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. С вами был офис Верк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока!